Итак, команда Number One и похороночка И для начала, наверное, все-таки команды надо поменять местами Потому что похороночка у нас сейчас пока синенькие и красненькие Абсолютно красненькие игроки Команды Number One будут сейчас резаться за право выбора стороны Разумеется, каждая команда здесь хочет выбрать оборонительную сторону И, по всей видимости, Number One начнут именно в обороне Хотя, также присутствует мета, где вы начинаете в атаке Ну, для того, чтобы дать камбэк во второй половине Такую, как бы, возможность тоже не нужно забывать Потому что она действительно, в общем-то, тоже работает И иногда проще начать в слабой стороне для того, чтобы вернуться во второй. Ну, что поделать. <coughs> в общем, похороночка это те же самые киска-вписка и ХД. Ну, а за нам бы ван персона и грозный. <coughs> Простите, дорогие друзья, тоже без изменений. А, команда похороночка выиграла свой полуфинал со счетом 16-4. И нам one выиграли свой полуфинал со счетом 16-2. А, в нижнюю сетку были отправлены команды. Да какие в нижнюю сетку были отправлены команды? Ну, к вспоминаниям. Вспоминаем. Велдерс и, и... Ну, кто внимательный? Кто внимательный? Оп, оп. Подрезает Випперсон дорогие друзья. Выход на 20. И глаки, глаки от похороночки разбирают соперника. В счет 1-0 в пользу похоронки. Вот такие пирожочки. И красавицы и чудовищ, конечно, были отправлены в нижнюю сетку руками похороночки. Вот такие пироги. Ну, не, не ожидайте, опять же, чего-то там такого. В общем, да, турнир 2 на 2, и ничего здесь сверхъестественного не будет. Красивые раскидки там, что-то еще. Это все возможно, но в форматах хотя бы 5 на 5. Потому что 2 на 2, как правило, никто не будет заморачиваться с какими-то там... Раскидками, с какими-то там модными Суперкрутыми стратками. Не совсем ясны мне сейчас, конечно Действия похороночки, зачем вот этот Странный, так сказать, колд Понимая, что соперник, кроме как с юспами Больше ни с чем не будет Если для того, чтобы разбить каналку То каналку можно разбить В общем-то, стоя на земле для этого никуда не нужно подсаживаться Ну игроки обороны просто находятся в сайде Тупо чекают двадцатку А соперники идут, как вы понимаете, с зелени да? То есть сейчас будет э, сюрприз модафака в спину Просто расстрел легчайший, естественно Первый минус уже есть Растерялся немножко киска-вписка Но, тем не менее, все-таки перестреливает оппонента Без потери лайфбара Похороночка выигрывает этот раунд И счет в матче становится 2-0 так, пока у нас еще не девайс на раунд, дорогие друзья, давайте я быстренько создам опросик, а вы проголосуете. Так, голосование я вам запустил на ютубчике. Если хотите, можете высказать ваше мнение по поводу этого матча. Кто, по вашему убеждению, должен стать победителем здесь? И сразу 67% голосов получает команда НБУ. Оно очень интересно. Вип-персона и грозные отправились аркадить своих соперников. И более того, уже аркада закончилась. Теперь это уже можно называть, в общем-то, поджимом в спину атаки. Ну... Не встретились ребята раньше, и поэтому перестрелки не произошло. Скорее всего, даже бомба будет поставлена. И да, даже будет. Ой, йоу, йоу, йоу, черт возьми, вот это расстрел. Ну, опять же, повторюсь: нахрена похороночка холдят? Это странно. Я даже не думаю, что стоит объяснять, почему это странно, но на всякий случай, все-таки подумаем, да. Опять же, соперник, ну, с пистолетами. Ну, там деглы мпшки Это просто максимум Это просто максимум А, конечно, команда похороночка Ну, делают ошибку Это, откровенно говоря, ошибка Этот холд был не нужен от слова вообще Сейчас, да, сейчас, например, еще можно было бы похолдить Уже понимая, что теперь соперники с калашами Причем... Ох ты, ничего себе Грозный Какое жесткое попадание киски в писку Да, именно так я не ошибся. Попадание киски в писку. И ХД остается один против двоих. Ну, типа, не знаю. Не знаю, что сказать по поводу а, происходящего. Пока, естественно, здесь разглядывается скорее поражение в раунде, чем победа. Но стоит понимать, что ХД на полуфинале тащил достаточно жестко, настрелял двадцатку фрагов и вполне себе может сейчас что-то здесь навоевать в победку. Соперников пока не видно. Соперники у нас находятся глубоко в сайде. Десант на 20 не самый удачный. Дым немного мешает. Из-за этого игрок атаки толком ничего не видят. Приходится отходить. И как только он решает отойти, соперник решает выйти и выстрелить в затылок ему, чтобы он никуда не отходил. 2-2. Ну, учитывая, что это моя далеко не самая любимая карта чего уж здесь греха таить не буду вокруг до около ходить вы знаете что я не люблю карту инферно не кайф конечно не кайф смотреть ее да еще и в формате 2 на 2 при этом конечно нужно не забывать что формат 2 на 2 на карте инферно а, ставит во главу опять же угла во главу угла в общем, ставит оборону в самое замечательное, превосходное и бесподобнейшее положение. Но при должном упорстве, опять же, и атака может набирать большое количество раундов. И глупо с этим спорить, потому что раскидки, проходы на зелень, подсадки в люльку. Все это, в принципе, должно как-то контриться игроками обороны. Но далеко не всегда контриться, так как оборона должна смотреть сразу много позиций. Ну, можно отрезать... Так скажем, большими кусками, да, не смотреть тупо зелень, а выйти в ребра и сразу контролировать практически всю карту. Но с другой стороны, вот такой вот засланный казачок, как Хедеха, например, да, может резко выбежать, вот так, и, и минуснуть вас, и досмотрелись вы в ребра в свои. Киска-писка погибает от рук Грозного, и Хедеха уже заходит на 20-20. Надо же, удается забрать персону. Ну, Грозный что-то сегодня настроен воинственно. Очень серьезно стреляет сегодня человек с калаша, поэтому я не думаю, что здесь, опять же, будет э, простая перестрелка для игрока атаки, даже при том, что он бомбу поставит. Опять же, очевидно, что бомбу он поставил глубоко в сайде. И, скорее всего, он выдвигаться куда-либо не будет. Поэтому Грозный абсолютно зря сейчас, конечно, ждет каких-нибудь действий. От своего визави. Попытка настрела. Один хп остается у ХДХ. И да, Грозный без шансов увольняет. Что первого, что, в общем-то, и второго. Ну и теперь уже численный. Э, какой численный, простите. Перевес по раундам, конечно же, уходит на сторону команды э, номер один. Что, по сути, в принципе, я и говорил еще вчера на трансляции: что для меня лично эти две команды являются фаворитами этого турнира. И жаль, наверное, в какой-то степени, что они встретились в финале верхней сетки Но, с другой стороны, если одни фавориты и другие фавориты То они так и так бы встретились в верхней сетке И этот матч произошел бы Вопрос, а встретятся ли они в гранд-финале? Вот что мне интересно Потому что обычно фавориты встречаются в финале верхней сетки Там одна из команд... Ого! На ноге Грозного просто урабатывают так вот, одна из команд отправляется в нижнюю сетку И потом, как правило, доходит обратно до гранд-финала Побеждая всех внизу И это такой своего рода реванш Вот мне интересно, будет ли реванш здесь Ну а счет 3-3, дорогие друзья а, Небольшой камбэк нарисовался, так сказать, от похороночки а, Ну, абсолютно небольшой камбэк Всего-навсего в один раунд а почему? А потому что быстрый раунд был. Вот сейчас игроки обороны совсем не ожидали, что на них просто резко выбегут, как вы могли заметить. По минусу, по грозному. Киска-вписка просто на ноге выносится, ставит хедшот, и раунд уже практически закончен. Там дальше дело техники. И снова холд. Ну вот он не работал три раунда к ряду. Почему решили, что сейчас-то будет работать? Разменялись Хотя, мне кажется, что в персоне не следовало лезть э, на перестрелку из окна Ну ладно, что получилось, то получилось Грозный 100 хп Один против одного киски в писке И 11 хп у которого Надо тоже понимать, что все-таки 11% здоровья Это далеко не 100 Но даже и, как вы можете вчера вспомнить Кстати, в матче с Шалопай против команды Намбуван как раз-таки один из шалопаев, <coughs> просто элитный код, если я не ошибаюсь, просто взял и поставил два ваншота с дигла с одним хп. Так что, я думаю, нельзя вообще ни разу говорить здесь что-то заранее. Даже один-тихоповый киска вписка в теории может стать победителем в раунде. Достаточно грозному просто попасть. Ну, в не самые удачные тайминги 20 секунд до конца раунда у нас остается Киска писка попадает в неудачные тайминги Ну я же сказал, кто-то в любом случае просто лоханец, как говорится Когда вот такая вот ситуация происходит Что таймер уже практически закончился И игроки остаются в ситуации 1 один в 1, один, 2 два в 2 два, да? Кто-то контролирует бомбу, но вторые не сейвятся Тогда все, получается своего рода такая вот рулетка, знаете. И кому вот выпадет счастливая цифра, пока вообще не ясно. Но это точно не команда-похороночка. 4-3. Счет. на 1 выигрывают на один матч И Випперсона пытался составить конкуренцию ХДХ, Но Хедеха двумя хедшотами убил сначала Грозного, потом Випперсону. И вернул численное равенство по взятым раундам. Опять мне хочется сказать численное равенство. Я не знаю почему. Потому, Потому что здесь численное равенство держится относительно недолго. Но все-таки оно бывает иногда, когда ситуация 2 в 1 происходит. Короче, два хороших хэдшота. Минус грозный, минус Вип персона И минус от грозного. Первая пуля в голову, вторая в плечо. Киска в писке на лопатке, черт возьми. Киска в писке просто. Не на лопатках, а просто в писке. А теперь уже под хэдэху никто не лезет. Хотя сейчас под флешку будет чек, очевидно. Прочекали. Но ХДХ уже на втором миду. Его, я так думаю, и там тоже примут в случае чего. Так что здесь надо играть э, сверхосторожного. Прокидали второй мидл. Он решил обратно на первый пойти. Неопределенный ХДХ не знает, какую позицию ему сыграть. Но оно и неудивительно. Со всех сторон летят гранаты. Надо пытаться угадывать Позицию соперников, пытаться что-то проанализировать, что-то понять. Хочет ли этим заниматься ХДХ? Да очевидно, конечно, что нет. И просто уходит на зелень, где его принимает Грозный. Вот, в общем-то, очень долгие танцы. И непонятно, во имя чего были все эти танцы, дорогие друзья. Счет 5-4. Снова нам 1 впереди. И снова на один матч-поинт, который, ну, просто... Всю дорогу нас не отпускает. Вот разница между командами больше, чем в один матчпоинт не держится с момента, как появились обоюдные девайсы. Грозный. Контроль полторашки. Хае неплохая попала по двоим оппонентам. В целом это хороший бросок, но демейдж дилинг с этой Хаешки, конечно, оставляет желать лучшего. Подсадка имеется, киска в уже находится на карнизе, и эта подсадка, в принципе, работает. В матче формата 2 на 2 вполне себе может сработать, учитывая то, как обороняется команда Number One. Они периодически выходят в аркаду на ребра, периодически пытаются что-то где-то прочекать. Таким образом, это создает благоприятные условия для реализации этой самой подсадки. Но, как вы видите, опять же, в тайминге киска вписка не попадает, потому что персона выходил чекать выходил не на широком стрейфе, и поэтому соперник не увидел, находясь на карнизе в более глубокой, так скажем, позиции. Не заметил передвижение соперника. Сейчас... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, я даже не знал, кто сейчас больше лоханется, но лоханулся все-таки вип-персона. Грозный один в два. В целом, позиция, кстати, многообещающая. Да и можно такое выигрывать. Если бы не хитрый ход от команды похороночка, и у нас вновь что? Да, правильно, 5-5. У нас вновь ничья. Ничья на табло. 10 раундов разыграли, а до сих пор еще победитель не определяется. И вот когда такого рода матчи попадают на комментирование, становится немножко боязно. Боязно в том контексте, что... Все-таки мы же люди, да, мы любим, когда у нас что-то более определенное в жизни случается Но все-таки я, конечно, со стороны комментатора предпочитаю не верить, не думать и не просить, как говорится, да В общем, короче, смотрим Хочется интригу, вот что самое главное Хочется интригу, и пока счет 5-5, интрига есть Интрига возможна Ну, опять же, у нас раунд начинается с подсадки, и на карнизе уже завесили Киску в писку. Опять же, никого нет, кого киска в писку мог с этой позиции убить. Поэтому второй раз к ряду уже не работает эта подсадка. Хотя она, опять же, каверзная и редко кто ее чекает в первых рядах, так сказать. Накидывается флешка на 20. Но она, разве что, конечно, опять должна была ослепить только 20. При этом грозного отрезали. Но двигаться-то надо побыстрее. Сейчас дым разойдется и получите у себя в спине... Не просто грозного, а еще и очень грозного соперника. То есть тут не только по никнейму будет дело обстоять, а еще и по ситуации. Вип-персона, минус ХД, в вписка ответный минус. Бомба лежит в сайде. ну и тут как бы опять же дело техники для победы для грозного. Как, в общем-то, и происходит. Короче, опять раунд туда, раунд обратно. Раунд туда, раунд обратно. Счет 6-5. Похороночка позади Пока что плетутся позади Хочется интригу, но не хочется допов, да? Типа того Ну, нет, просто, опять же, не хочется допов э, В каком контексте? Э, в контексте матча 2 на 2 5 на 5 хотя бы там как-то более разнообразно все происходит 2 на 2 просто в этом плане Ужат на экшен Здесь практически ничего нет и единственное, что происходит Это вот, допустим, перестрелка на меду Которую выигрывает Грозный И, по сути, следующая перестрелка Которую выигрывает веб-персона И на этом заканчивается раунд Все Все не в контексте комментирования я не устаю Тем более, что сегодня это только вторая карта Если бы это была, допустим, там пятая карта или четвертая И тут были бы допы Тогда да, я бы честно говорю, что допы не хотелось бы Потому что я уже начал уставать А сейчас нет, вторая карта Я полон силы и могу комментировать хоть 5 допов Но просто... Опять же, в контексте 5 на 5, да. В контексте 2 на 2 скучновато просто. Мне приходит Потный матч, походу, будет. Спасибо вам большое, диванный эксперт с донат. Ну, потный или не потный, но, во всяком случае, нам бы наконец-то смогли переломить ход событий. Потому что раунд туда, раунд обратно закончился. Теперь нам бы выигрывают выигрывает уже на 2 матч своих соперников. А если киска-вписка сейчас будет играть Uh... Не очень Уверенно Но если конечно будет такие хедшоты Давать тогда мое почтение Ну короче я не знаю что сейчас будет дальше Перестрелка калаша против калаша и vip персона все-таки вывозит эту перестрелку. Победа в первой половине достается команде Number One. Наверное, произошло то, что в общем-то общем и должно было происходить. Естественно, победа сильной стороны. А, тянется просто очень игра, когда 2 на 2. Тем более, карта не полная. Каждый раунд плюс-минус одно и то же. Да, да, я вот про что и говорю. Потому что, ну, так хотя бы типы взяли на Б сходили. Типы взяли на А сходили, да. А здесь, вот фактически, какие есть возможности розыгрыша раунда... У атаки Через ребра или через ковры Так или иначе, все будет сведено к тому, что атака выйдет в ребра Или выйдет через ковры И это, конечно, здорово э, срезает э, Градус интереса в матче Но хочу заметить, что вот сейчас В этом матче Интрига, опять же, по-прежнему сохраняется Какая-никакая, может быть и Да, этот матч не столь э, Зрелищен, как, например, 5 на 5 Но Для такого формата этот матч Хорош, хорош а аплодирую стоя, как говорится. Но вопрос, что будет во второй половине. Может, там похороночка на Изи закроют и как бы... И убьют интригу. А может, и не закроют. Хрен его знает, короче. Давайте смотреть, дорогие друзья. Я, чтобы вы понимали, не знаю. Вот честное слово, я не знаю итог. Да, я ни для кого, наверное, тайну не открою, если скажу, что... Этот матч уже был сыгран, как и, в общем-то, весь турнир был сыгран. Но я не смотрел результаты. Я даже не знаю, кто будет в гранд-финале. Вот честное слово. Я максимально от всего абстрагирован. Я единственное, что только качал демки. И все. Грозный расстреливает киску в писку. И 10-5 итоговый счет Первой половины Ну, достаточно боевой счет, как мне кажется Для коллектива похороночка Ну, можно, можно вполне себе Бороться за победу Команде number one с таким запасом раундов Будет вторую половину Играть определенно проще Нельзя, конечно, утверждать, что им Прям намного проще ее станет играть, да Но, как минимум, похороночки еще нужно Ой, сразу в голову попадание Отпускают Отпустили хэдэху с семью хелспоинтами вот это счастье. При этом, кстати, ХДХ, убегая, попал в голову вип-персони и оставил 19 хп ему. Поэтому тут, знаете ли, обменялись выстрелами в голову, но по ХДХ стрелял два глока. Расстреливает киску в писку. Кошмар, да, ну я про что и говорю, конечно. Это же, ну, прям. Прям звучно очень. Киска получает в писку. <как -космех> Занятие зелени произошло, дорогие друзья. У нас, в общем-то, игроки обороны частично к этому готовы. Как минимум, ХД к этому готов, да? Оооо, какие у них жесткие глоки то ты слушай. Но жесткий киска-вписка расстреливает парочку оппонентов. И счет становится нежданно негадано. 10-6. Тут вот что, дамы и господа, тут вот что. Глаки, вы видели, какие жесткие, да? Только головы. Что киски в писку попали в голову Что хэдэхи попали в голову Не сумели добить Но первые пули буквально ложились прям в лоб Был бы это дигл, например, да То игроки обороны погибли бы Но чудо, чудо случилось Вот, кстати, зря так сейчас стоит киска вписка. А, там сзади тиммейт стоит Все, там есть на подстраховке Где? Куда ушел? А, хэдэха ушел уже в окно Все, я понял Вышел в окно просто все, тут просто стоял один игрок обороны и чекал полтора, а сзади него стоял другой игрок обороны и чекал ему спину, получается. Точнее, чекал ему бок, если правильнее сказать. Ну что ж, 10-7. А, так как не было бомб, логично увидеть еще один экономический, и мы его и увидим. Один дигл уже появился у VIP-персоны. А, возможно, есть еще и, да, дигл угрозного. грозного. А, грозно, грозно такие раунды На самом деле проводить Оп, Кстати, еще один интересный раунд от а, Коллектива Похороночка Такое ощущение, что ребята прям действительно На серьезных щах, как говорится, готовились К этому матчу Ой, рассекретили, ты смотри Какие они там трюкачи-то Пытались сделать буст, а потом вместо буста еще и пытались сделать ранбуст. Но, как я всегда говорю, ранбуст не работает в CS GO. Ранбуст это, вернее, ран работает как раз только в CS GO. В 1.6 ранбустов никаких нет. Грозный, 27 хп, успевает зайти в сайт, но еще не успевает пока поставить здесь бомбу. Услышал стреляющего соперника. Кстати, запутал киску в писку. И тут вот процентов позиция будет. Не... Ну зачем? Но позиция 100% нечитаемая, выйди просто в затылок, завеси и все, смотри как, подарочек какой, ну уж теперь понятно Ай-яй-яй, какая ошибка от Грозного, еще и про, ну и вообще прям еще и проигранный раунд Это сказывается менее опытность, так сказать, да, дамы и господа Ну то есть времени, я думаю, вы видели, что было более чем достаточно для того, чтобы расстрелять оппонента да и нечитаемо было бы это. Это было просто нечитаемо. Приветствую, Саня Меразис. <coughs> Вечер добрый. Ну что, теперь ладно, окей. Обоюдный девайсный раунд. И надеемся на что-то интересное в исполнении команды Number One. Потому что в пистолетах они отыграли весьма и весьма посредственно. Ну вот, откровенно говоря. Особенно предыдущий раунд. Это прям вот, ну, вообще плохо было. В частности, Грозный плохо сыграл. Вип-персона-то еще там ладно, как бы, по лицу получил. Быстро достаточно. А вот Грозный мог бороться, но не дотянул. Минус от вип-персоны, а там еще второй. Да ладно. Вот это чуйка. Я поражен, дамы и господа, я поражен. Он просто взял и не стал открываться под хедеху. Который все равно вышел и забрал вип-персону. Но теперь у нас ситуация один на один с Грозным. И что-то мне подсказывает, что Грозный ее не вывезет. Но чудом, чудом ХДХ не стал смотреть а, позицию зелени. И в результате отдался под своего оппонента. 1-8. <кхм> и все-таки девайсный раунд зашел. Нужно отдать должное команде Number One. Какие бы они ошибки там не совершали. И как бы они там правильно или неправильно не пытались бы разыгрывать. Тем не менее, как только появились девайсы. Они все-таки стали победителями раунда. И это тоже нельзя... Списывать На какую-то случайность Ну Вы сами понимаете, да Что-то стандартное сейчас у нас Мутят игроки обороны И это стандартное называется 2D Торчат оба Разглядывают Пристреливаются и готовы убивать Любого, кто сейчас зайдет в ребра Но таковых Если будет, то только грозный Потому что вип-персона сейчас уже ковры будет распаковывать ну, по-моему, решетку лучше не трогать и спокойно отыграть просто на ковре. А вот Грозный, да, Грозный сейчас столкнется с вражеской башней. Полетела флешечка под эту флешку открытия от VIP-персоны. Вот она, грамотная игра. Но Грозный, ну, разменялся. Наверное, самую главную свою работу Грозный все-таки проделал. Это разменный минус. Их ДХ опять не понимает, куда смотреть. Черт возьми, я не понимаю вообще, как это работает, но вип-персона перестреливает ХД, и счет становится 12-8. ходу дела, вот кто у нас интригу в матче убьет, дамы и господа. Салам, брат, я тут надеюсь, не поздно. Тема, приветствую. Нет, не поздно, но это последний матч на сегодня. И как только он закончится, трансляция закончится вместе с ним. Поэтому, в общем не несложно догадаться, что при счете 12-8 стрим долго, наверное, еще не продлится. Просто как играть будут, да? Может они будут разыгрывать раунды по полторы минуты, а может быть раунды по 30 секунд. Диглы против калашей. Такие фактически это 13-8 должно быть. Но будет ли? БАМ! <звы> Какая хорошая маслинка прилетела в затылок сейчас в Персоне. Исполнитель этого фрага Киска вписка. Бомба выпала на ребра и ХДХ. И ХДХ ХДХ здесь тоже Куда же ему деваться Ну, бомбу забрал Грозный С одной стороны, правильно сделал, что забрал бомбу Потому что это в любом случае э Его отвязывает от необходимости играть э Исключительно позицию на ребрах Но с другой стороны, вот Ой, 36 КП остается Как больно-то попадает в ХД Ну вот, опять же, позиция у ХДХ Конечно, с перевесом Абсолютно 100% должен был бы перестреливать Грозного, но был бы девайс. Понимаете, здесь с Диглом перестрелка совсем уже получается неравная, да? Все-таки Дигл, это, конечно, пистолет мощный, но вы еще с него попадаете. -поп -поп -поп -поп -поп -поп -поп да, аж затроило, черт возьми. ХДХ. Теперь уже у соперника поставлена бомба, и таймер работает исключительно на э, время. На игрока атаки, который спокойненько, кстати, выигрывает раунд. В PS-101 Азизбек, да, абсолютно верно Но бывают, конечно, иногда просадки э, Так как э, компьютер, на котором у меня сейчас запущено 1.6, он в принципе сам по себе достаточно слабенький А транслируется все по кабелю, собственно говоря, по кабелю с одного компьютера на другой Посредством работы программы OBS-NDI, и, в общем-то, все это иногда дает просадки FPS, вот я смотрю, допустим, по графику, периодически бывает падает даже даже до 70, ну, глазу это, в принципе, не сильно заметно, все, что ниже 40, град... 40 FPS падает, все, что не ниже 40 FPS падает, практически э, CS там не сильно различимо, хотя разница между 60 и 100, например, достаточно разительная. Номер один. Заходят в сайт. Вообще ни с кем не сталкиваясь, можно просто взять и поставить на нахрен бомбу, никого и ничего не чувствуя. Вип-персона даблкилл, счет 14-8. Ну, как-то, я не знаю. Если вот так будут обороняться похороночек, то оставшиеся два раунда их соперники заберут очень быстро. Надо что-то кардинально менять в подходе к э, этому матчу. Ну, я, конечно, опять же понимаю, что это 2 на 2, но что-то надо придумывать. Ну, на мой взгляд, здесь, опять же, стандартное что-то смотрится. Одного поставить сюда, второго поставить куда-то под ковры. Грозный, минус киска-вписка и ХДХ последний. Ну, Фом... фомас есть, единственное, конечно, это хорошая надежда. Хороший подспорь, так сказать. Да, с фомасом можно делать всякие хедшотики, всякие-всякие всячины. Ну, 27 хп, и удалось уйти. Грозный не стал загонять своего соперника. По результату у хдхи появились шансы на победу. Если бы за ним побежал бы его визави, тогда уже шансов никаких бы не было. <плёвый> Ой, здрасте. Прям через фонарь получает грозный, Грезный... грезный. <плёвый> получает грозный а, через фонарь выстрел а, в затылочек. И 14-9. Есть еще все-таки... Какие-то, так сказать, отцы, да На победу, но ну, правда, их, естественно, значительно с каждым раундом И с каждыми перестрелками все меньше и меньше А не больше и больше Потому что 14 раундов уже не уменьшится, Они могут только увеличиться А вот похороночки нужно еще 5 Только для того, чтобы сравняться ФАМАС такое себе фе Понимаю, но в матчах 2 на 2, как я уже много раз рассказывал Году где-то в 2011, наверное, так было может быть, в 2012-м На фасткапе еще на старом Все в матчах 2 на 2 Всегда играли карту Dust2 И всегда ставили Брали в руки ФАМАС И в обороне просто выигрывали Чуть ли не 15-0 В два ФАМАСа просто наказывали Кому угодно И таким образом бустили аккаунты потом их перепродавали и так далее 14-10, дорогие друзья Похороночка забрали еще один раунд Теперь, по-моему, нет, есть деньги есть, пардон. Мне показалось, что у номер один что-то теперь должны быть какие-то сложности с деньгами. Но ошибочка. Ошибочка вышла. Извиняйте. Нет никаких проблем с деньгами. Кстати, статистика-то вот на ваших экранах. На всякий случай покажу 20 на 12 и 17 на 15 фрак лидеры. Соответственно, Грозный выглядит пока более Грозным, чем Киска в -писка. Но и счет в матче подтверждает то, что Грозный более Грозный. Это логично. Его команда пока выигрывает. С ФАМАСа можно на фрифайере убить троих-четверых. Не знаю, что такое фрифайер. <laughs> Киска-вписка. Минус, отгр... э, минус по-грозному. Кстати, вот перестрелка э, фраг-лидеров матча сейчас произошла. И теперь персона номер один отправляется на ребра. Под дымами, конечно, проползая, это очень рискованно, да, можно было получить соперника, который тебя прям принимал бы, прям принимал бы конкретно. Но сейчас будет еще одна перестрелка, опять же, конкретная, где ХДХ приносит одиннадцатый раунд своей команде, дорогие друзья, и камбэк уже реально поехал. А, Free Fire имеется в виду, все, я понял, имеется в виду не берстами когда, а очередью. Точнее, зажимом, да, зажим Или на тройке можно хэд поставить. Ну, обычно все брали, и как ее, фамасы и просто ставили берсты. Э, вставали просто прям тупо на длине в пленту. И если кто-то выходит на длину, этот кто-то уезжает очень быстро. Потому что даже если ты первым берстом не попадаешь в голову, то твой тиммейт все равно вторым берстом добивает. И точно так же открывались периодически под зигзаги там и так далее. Короче, ну, были истории, да, были истории. Из-за этого я когда-то перестал играть 2 на 2 на фасткапе вообще То есть меня звали много раз, там и, тури, и турики всякие 2 на 2 Я отказывался, потому что там просто вот эти сидели <coughs> неадекваты Которые кроме фамаса в руках вообще больше ничего не держат Вот тупо, тупо только на фам... Ой, ой, какой прострел хороший прилетел-то на целых 10 хп Но ключевой момент, что этот прострел спровоцировал вип-персону к выходу с винта И он там больше уже не сидит и он вообще уже больше нигде не сидит, потому что хэдшот от 14-12, дамы и господа, камбэчная. Кто позвонил в камбэчную? Тут парочка камбэков испеклась. Пора, пора, брат, пора болеть за команду, за какую-то. Пауза от команды Number One. И вылет от Грозного. Надеюсь, что он вернется, потому что это будет просто дикий фейспалм. Под конец э, матча еще и остаться одному вип-персоне. Тогда, ну, это уже точно не вытаскивается от слова вообще. Даже с ботом. <связано> не дотащит. Молодцы, похороночка. Стоило на них только бочку накатить. Да. Кстати, да. Так, я, я часто замечал, что такое бывает. Стоит только сказать, что команда хорошо играет, они начинают какие-то просто факапы вытворять один за другим. Стоит сказать, что команда играет плохо Так они сразу начинают показывать Как будто, знаете, специально Типа, нет, мы хорошо играем Не убежишь, если будет два фомаса. Да, нет, не убежишь Это прям просто железно Разорвут Ну, считай, два берста в тебя прилетает за раз То есть шесть патронов Один, как минимум, скорее всего, придется в голову А все остальные прилетят куда-то в район тела, рук, ног и так далее Но этого достаточно будет для убийства Сань, добрый вечерок, как дела твои? Дотер, привет <coughs> Дела хорошо, все нормально, все размерено. В целом, как всегда Пусть побеждает, голосовал за них Как-никак Но тут для победы нужно взять Четыре раунда, при этом ни одного не отдать Ну, либо, конечно, играть допы Но я не думаю, что допы Вообще, хоть кто-то хочет играть. Ну, то есть, это логично. Я лично, когда играл, не любил играть овертаймы, потому что на них уже концентрация не та, ты уже устаешь, и прям... Э -э Допы — это всегда рандом в какой-то степени. Киска-вписка минус вид персона и очень-очень зря киска-вписка сидел так, чтобы застрять вот здесь. Я не знаю, он специально причем туда сел. И это вызывает только больше вопросов. Для каких целей это было сделано? Вот. Я не знаю. Я не знаю. Он сам себя лишил возможности быстро оттуда убежать. Но разменялся хотя бы. И у Грозного там, в общем-то, очень мало ХП остается. Ох ты! А ведь попал! 38 ХП оставил ХД. Всего-навсего 38. Если бы не угол и фонарь, через который прилетели пули, то ХД бы погибал, кстати говоря. Ну, потому что его оппонент был в позиции. Из Ковписка, да. Сразу вспомнила песню, я персона VIP-VIP, у меня джип-джип. Ой, Снегурочка, не знаю такую песню. Что за песня, рассказывайте, кто исполнитель? <звы> Однажды в клубе играли допы час примерно. Это нормальное явление. Я комментировал матч почти три часа, из которых один час был только основное время и два часа допы. Так что это вполне себе нормальное явление. Когда игра Таджикистана, без понятия. Как-ка-ка-ка, -ка -ка -ка, киска в писку. Киска в писку. Ну, господи, какие же они душные, а? Вот, ну, не, не в обиду, естественно, игрокам, но как они душно играют. <laughs> Это просто 500 лет стояния на одной позиции, потом выход, разменный, поражение в раунде. За зачем? Во-во, именно о нем я, наверное, именно так, да это просто что-то с чем-то. Что-то с чем-то, дорогие друзья. Ну, там, ладно, там, конечно, не два часа было или допы. Ну, час, наверное, в полтора, наверное, точно был. Все, Грозный потерял всю свою грозность. Расслабился и решил, а будь что будет, не пойду. Проигравшие покидают турнир или они еще встретятся? Ой, куча галочек. Спасибо вам большое за донат. Но нет, проигравшие турнир не покидают. Проигравшая команда отправится в финал нижней сетки. Где по-прежнему еще имеет шанс дойти до гранд-финала. И вновь встретиться с той командой, которая их выбьет в нижнюю сетку. Да? Ну, то есть у нас сейчас 14-14. И уже по-любому мы будем смотреть. С вами опять вылет от Грозного. И уже по-любому мы будем смотреть с вами два раунда. Это железно. Либо 15-15, либо 16-14 в чью-то сторону. Но камбэк от похороночки, между прочим, идет вообще полным ходом. Так-то уже 14-14, ребята сравнялись. Тебя на каждый стрим спрашивают, когда Таджикистан Даджикист или Узбекистан будет играть. Да. И более того, на каждом стриме... По несколько раз этот вопрос задается. Ну, я понимаю, что люди иногда меняются, так сказать, да? То есть, вот, допустим, я не помню никнейм нас Ахматов. Поэтому вполне себе возможно, он впервые у меня на канале. И он не знает, допустим, что я не обладаю информацией о том, когда кто будет играть. Вот, Поэтому я ему и отвечаю, собственно говоря А если есть человек, который уже... Да я вообще, кстати, не видел таких людей Которые спрашивали, когда будет игра Я отвечал, что я не знаю И... Он спрашивал потом Еще раз, таких не было Ну что, дамы и господа, пауза закончилась Это была, кстати, последняя пауза, которая была У команды Number One У команды Похороночка еще две в активе Есть, вопрос, понадобится ли они Тут много узбеков и таджиков Да, если быть точным по-моему, 54 или 56% подписчиков на моем канале Узбеки. На втором месте э, россияне. Это 28, кажется, процентов. На третьем месте э, таджики. Там процентов 7, что ли. А, Вип-персона. Хедшот по ХДХе. И киска в писка остается один против двух оппонентов. При этом у оппонентов изначально нет девайсов. Да? Но сейчас один будет, скорее всего. С ХДХе МК уже забрали. Киска, вписка наказывает соперника за наглость. Он слышал прекрасно, что М-ку уже или Услышал, что ее опять затрофеили. Просто, господи, какой же он рыболов, а? Он оставил эту Эмку там как приманку, черт возьми. И вообще на изях раскатал просто вокруг одного девайса. 15-14, дорогие друзья, похороночка, вырвались вперед, да еще и на каком счете? Это офигеть, просто! Всего-навсего один последний раунд остается разыграть. И тут либо победа одних, либо овертаймы. Поэтому смотрим. Опять подсадка на карниз. но ну, на мой взгляд, эта штука не работает от слова вообще. И почему не работает, объясню. Потому что, во-первых, не успели подсадиться в нормальные тайминги. Вип-персона сейчас банально зачекает, и все. А во-вторых, во-вторых, эта подсадка не сработает, потому что соперники уже знают, что... Там один раз была подсадка, и, скорее всего, чекнут эту точку при выходе. Полетела флешка, успевает отвернуться киска вписка но не успевает попасть по-грозному. 15-15, дорогие друзья! И это овер, мать его, таймы. Вот так вот, дорогие мои, а вы говорите, а вы говорите, что не бывает ничего интересного в матчах 2 на 2. Вон, видите, какой матч подъехал, слушайте, а? Даже 5 на 5 не каждый так интересно играется. А между прочим, эта карта идет уже 40 минут. 40 минут. Вы представьте себе, что э, не все матчи 5 на 5 идут 40 минут. Вот такой вот пот здесь. Пот, боль, кровь и слезы. Из глаз каждого игрока льются просто ручьями Ну что, похоронка и number one Победителем становится тот, кто заберет 19 раунд При случае 18-18 Допы продолжатся И очень быстрый раунд э С победой для похороночки 16-15, два легких минуса И достаточно, как я уже сказал, быстрых минуса Что важно Так, я говорю о том, что у нас как-то Трансляция была на этом канале Когда мы все дружно во главе с Александром Смотрели допы до счета Какой был счет, Александр, не помнишь Но сама суть, что это было Ой, я не помню, там за 30 перевалило За 30 перевалило Просто крепко Там суммарно было отыграно больше 60 раундов В этом матче Здесь вот, ребята, сыграли всего 31 раунд Просто представьте 30, ну, 30 раундов основного времени, а там было сыграно 60. Это получается как бы как два э, матча полноценных прокомментировать. Виперсона зачекал падающего в э, малые пески киску в писку. И, соответственно, здесь уже, конечно, да, начинается, как вы видите, мощнейшая прокидка этой позиции. Чтобы игроку обороны уже, ну, никак комфортно здесь было не сыграть. И пытался чекнуть, опуская голову вниз. Но Грозный сделал это раньше. Поэтому счет 16-16. Боль продолжается. И интрига все еще держится, черт возьми. В Узбекистане до сих пор очень многие играют в 1.6. Да, Миразис, я в курсе. Я видел, что у вас там... Ну, у вас там, я так просто полагаю, что вы, наверное, с Узбекистана. Поэтому говорю у вас. Ну, вообще, в Узбекистане я видел, что есть очень большое количество компьютерных клубов, которые просто, э -э -э грубо говоря, туда заходишь, и там одни... Одни люди играют в КС 1.6. только. Больше ни во что там практически не играют. Ну, то есть она там до сих пор еще, да, очень топовая игра. И респект узбекам за это. Кто-то же должен в нее играть, потому что ее нужно поддерживать. Это наша любимая с вами КС-очка, пока в нее кто-то играет. Это великолепно. Как только в нее перестанут играть, КС уйдет в небытие. Поэтому узбеки пока держат на плаву. Нашу любимую Counter-Strike. В том числе узбеки, конечно. Не только узбеки в нее играют. Но, ого. Ха-ха, но, ого. Один в один, дорогие друзья. Но позиция, мне кажется, повыгоднее, конечно. У киски в писке. Но реализация этой позиции оставляет желать лучшего. После перестрелки осталось 22 хп. Все гранаты выбросил с перепуга, по-моему, <laughs> игрок обороны. После того, как в него попали, он просто выбросил все, что было. И дым, и флешки, и хаешки. И в результате все-таки погиб. Зачем все это было? Я не знаю. Ну что ж, 17-16, дорогие друзья. Команде number one для победы нужно взять два раунда в обороне. И команде похороночка для победы нужно забирать целых три матчпоинта. Что очень и очень на самом-то деле будет непросто. Учитывая, что они проиграли 10-5 первую половину. Находясь как раз таки в атаке. Это еще допы чекайте. Не исключено, не исключено. Хотя, ну, может быть и нет. Не знаю. Ладно, давайте посмотрим хотя бы как минимум первый раунд. Второй половины первой серии овертаймов А там уж будет видно То есть тут Скорее всего Если похороночка заберут 17 Сейчас шанс на допы будут Если нет, то нет Но грозный минус киска в писка И только на хорошую стрельбу от хдхи Можно надеяться Но пуля в голову не залетает 46 хп остается у обидчика игрока атаки И мы с вами получаем 18-16 А это матчпоинт, дорогие друзья Теперь у нас доступны две опции. Победа команды Number One, это первая опция. И вторая опция, это вторые допы. Иначе не бывает, потому что осталось разыграть два раунда и либо 18-18, либо там 19-17, 19-16, как-то так. Но повторюсь, в обороне Number One играли хорошо, они взяли 10, отдали 5. Это тоже обо многом говорит, что сейчас похоронки придется играть тяжелее. Вообще для них, конечно, идеальным раскладом вещей было бы, наверное, выиграть три э, раунда. Сделать э, 18... Сколько там получается? 18-15. Грозный. Ой! Ой! Боже мой, ну так проиграть! Такой камбэк делать и так проиграть досадно! Ну какая же жесть, дорогие друзья! Но, однако, я поздравляю команду Number One в этом потном противостоянии. Именно они стали командой, которая заслужила, действительно заслужила победу в этом матче. Я считаю, что и Похороночка тоже заслуживали, конечно, победу. Но им сегодня повезло немножко меньше. И Похороночка отправляются в финал нижней сетки.